Это зеленый кузнечик. Он обедает на цветке календалы. Но удивительное дальше. Вот сейчас хорошо видно, что вокруг рта кузнечика четыре маленькие лапки. Они растут прямо из головы кузнечика. И этими лапками кузнечик собирает еду и кладет ее себе в рот. А большие лапки кузнечику нужны, чтобы прыгать с цветка на другой цветок. Вот нашему кузнечику что-то прицепилось к хвосту, и он маленькими лапками это убирает. Опять что-то сзади. Это другой кузнечик, он совсем маленький и он не захотел фотографироваться.